что он начнет говорить, но ну, ничего страшного. Мы тут поняли, что мы уже знакомы мы больше 30 лет, и первый раз мы решили устроить совместное безобразие. Мы не знаем, что будет происходить, потому что мы не знаем, чего друг от друга ждать. с другой стороны мы знаем друг друга 30 лет. Нет, какая-то программа у нас есть. План есть. Друзья мои, а, раз, два, три, четыре, пять, я себя не слышу. Шупака, о, очень хорошо я себя слышу, спасибо большое. Вы же все когда-то играли в импровизацию. Вот сегодня будет что-то -то типа того, что-то -то типа того, но, да. Ну, во-первых, повод у нас был связан с Днем Рождения. Давайте мы его сразу поздравим. Спасибо. спасибо. Все свои концерты Ольга всегда начинала со слова «здравствуй». В разных интерпретациях. Абсолютно, но слово «здравствуй» всегда звучало. Мы решили а, не изменять этой традиции. А, как мы начинаем, мы четко все знаем. Как мы будем дальше продолжать и заканчивать, пока не очень четко, но ну, примерно. Главное начать. Юрий Визбар. Юрий Визбар. Да, друзья, на всякий случай не забудьте потом включить телефоны после концерта. Край, в котором лишь одни большие горы Меж горами и перевалы В том краю ты не бывала Там звезда есть голубая В угадывал. Дорогие, руки, конечно, клянемся. Да, <свят> конечно же, я знаю, но я хочу, чтобы меня поправила. То ли плачем, то ли смеемся. Здравствуй, здравствуй, милый Сочи. Здравствуй, храбрый мой могучек. Разрешите. Друзья, а с самого начала хочется сказать, что всем нам сегодня очень повезло, а, потому что вот действительно повезло, вот прям очень-очень повезло. Вот этих девочек я знаю очень хорошо. Проходите, вас Ду ждали. Душа моя, сколько времени? Так вот, друзья мои, нам повезло, потому что вместе с нами сегодня замечательный музыкант, гитарист, аранжировщик Лев Кузнецов. Представляю наши вечера. Это... И вообще иногда, когда мы готовим какие-то наши вечера, все время я думаю, да кому это надо, вот сейчас мы будем волноваться, люди будут выбираться по пробкам, куда-то там ехать, волноваться, все будут. И в конце когда вы все улыбаетесь, когда мы все поем песни. это наша любимая песня. Я думаю, как здорово, какое счастье, что был этот вечер. Я обычно думаю об этом в конце. Но сейчас я подумала, надо об этом подумать сразу, в самом начале. Как здорово, что вы все пришли. Как здорово, что мы все с вами вместе, с вами будем петь эти чудесные песни, которые вы все знаете. Максим Дунаевский, стихи Леонида Дзербинева. Сегодня будут звучать, в любом случае они лично меня ассоциируются или с какими-то людьми, или с какими-то событиями, или с какими-то ситуациями. Да, и зная, кто сегодня может быть. Исходя из этого, я тоже планировал то, что сегодня вместе с вами попробуем спеть. Вот следующая песня Юрия Кукина, которая с удовольствием сейчас спою, она у меня с недавних пор ассоциируется с самим собой. Если можно, воды без газов, пожалуйста. А вы поверили в меня, а жаль мне. Искал я звезды в глубине, хотя не там не надо мне, А вы поверили в меня, а жаль мне. Где бы я ни пел, она у меня всегда ассоциируется с моим любимым учителем. И вот для меня это счастье, когда раз в году у меня есть возможность сказать большое спасибо Фиморису Стемерову. К сожалению, его сегодня нету здесь, он занят педагогической, рутинной работой. Но слушайте, друзья, согласитесь, что это счастье, когда ты можешь сказать, у меня есть учитель. Это человек, которому я обязан, в принципе, своим становлением, как педагог, как учитель, это вот тот человек, который меня ведет по жизни. И эту песню Юрий Висбора, где бы я ее не пел,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 чтобы долг свой отдать Чтобы долг свой отдать Чтобы долг свой отдать Где же вы пропадали? Этих лет и не счесть Отчего а не писали? Я бы знал, что вы есть И московский автобус Столь банальный на вид Обогнул весь глобус От беды до любви От беды до любви От беды до любви Претендуя на имя И ваши права Шли ко мне все иные Имена и слова тот трубил я воду То я путал Дым, тот туман над болотом Принимал засады, Принимал засады, Принимал засады. то я строил квартиры, В которых не жил, Кто владел я полмиром, В котором тушил, А в осталось, Чемодан на да рюкзак Книги письма дожала Что все вышло не так Что все вышло не так Да Спит пилот на диване Кто ж летает в пруду я, я в долгу перед вами Словно в белом снегу чего так не скоро И с оглядкой бежи, Телеграмма, которую Ожидаешь всю жизнь Ожидаешь всю жизнь недавно была а, на встрече с ребятами там во дворце в Отряде Надежды, мы смотрели фильм. И я подумала, что а, действительно, какое счастье, что есть люди, учителя, порой просто наши какие-то учителя по жизни, которые сеют что-то в твою душу, и это идет с тобой, прорастает с годами. И вот я сейчас свою песню, которую, на самом деле, я знаю много лет, и много лет ее петь не решалось. А сейчас, мне кажется, самое время говорить о душе, самое время э, каждому из нас заглянуть именно в свою душу и найти, что там выросло к этому моменту. Александр Кушнер, музыка Сергея Коношева. Я все правильно сказала. Зовем душой, что как облако воздушно И блестит во тьме ночной, своим небо непослушно Или вдруг, как самолет Жизнь, нося в оправке То, что с птицей наравне В синем воздухе мелькает И не скарает на огне не размокает Без чего нельзя вздохнуть И глупца прости В лучшем виде. не учила какую-нибудь ее новую песню, а дочь моя периодически разговаривает со мной стихами Татьяны Дрыгиной, и поэтому, в общем, это какой-то уже нам родной человек, и Таня даже несколько раз была на моих концертах и делала такой подарок, пела своей мной любимой песни. Вот, а сегодня песня такая, ну, наверное, уже начинается постепенно, пора огородная, и многим нам знакомы на даче есть э, поле, оно практически не культурное. Э, в плане того, что там растет газон, но посереди газона страшным образом растут дуванчики. И они вроде так радостно растут, желтенькие такие, а ты каждый раз их все равно там выпалываешь, потому что на ну, этом вот дуванчике сейчас разлетят, это будет какой-то ужас, они везде на на насыплю свои семена. А потом я узнала такую интересную вещь, что оказывается э, растения. Вообще вот дикие растения, которые живут э, в той территории, вот, где вы живете, но, как правило, конечно, это не город, а больше, наверное, дом за городом. Это те растения, которые нас лечат. Это те растения, которые именно нам нужны для здоровья. Я узнала об этом недавно и думала, вот, теперь не удалишь одуванчики. Наверное, надо узнать их какие-то полезные свойства. Вот. Вино yeah. делаем, вино, вино из задаваний. Вино из задаваний ⁇ это тоже а, отдельная близкая мне тема, потому что... Нет, это не то, чего подумал. Раху поставь, Прагу поставь. Дальше я скажу, что делать. Ну, вообще ладно, это мы сейчас так углубимся в мою жизнь искусства. Татьяна Дрыгина. Чуть-чуть мне не помогает твоя нота, Ну ладно, я позднее. Я бы дай минуту, мне она поможет, она не помогает. Все. Мне уйти? Ой, нет. Ну, подожди, еще посидит и все равно дальше выступает. местных а. местных прери, отдувайчики. Не мои, не убиванчики Мои соседи и враги, Непониманчики. Конечно, я сильнее каждого из вас. Ах, мне б сидеть на фельдеберсовом диванчике, Ах, мне бы ягодку покачивать в стаканчике. Но вот я клоу в придорожном балаганчике Под хохот ваших золотых и юных глаз. Вот приземлилась ваша братья небесная, И вот грустит моя петрушка бестелесная, Ведь это я тут понаехала неместная. Качать права, где испокол жила трава. И все же сердце бесхозяйственное мается, Вокруг война за витамины занимается. А у меня на вас рука не поднимается, Но я не сетую, поскольку жизнь права. Сказать по правде я воительница та еще, И наших грядок ежегодно и ресталище и процветающие, и вовсе улетающие Мои старания вам даже не видны. Но что мне сделать, чтобы все мы стали близкими, Вас подружить с моими бледными редисками, И чтобы для грядки плодоносили сосисками, И никогда бы, чтобы не было войны. О пацифисты, о небесные болванчики, Цеплящий пух, телячья нежность, Одуванчики, незабыванчики мои, не невныванчики, Будто вылетите, я тоже так хочу. И пусть на свете я всех дел не переделаю, И пусть хозяйкой останусь неумелою, Но вот однажды я из рыжей стану белою, и пустотелую, и полечу. Когда у меня дети были маленькие, мы летом ездили к нашим друзьям из города Сарова, а, к ним на дачу, чтобы вы понимали, это мордовская деревня, и дом в этой мордовской деревне – это здание бывшей начальной школы. Представляете, начальная школа в мордовский деревень такое несуразное деревянное строение, две маленькие комнаты с печкой и куча-куча народа. Вот. И, соответственно, как-то там, ну вот, все, все в повалку улеглись, а у меня маленькая дочка тогда там спала, а рядом, и я утром к ней говорю, говорю, Марусь, как, как тебе спалось? Он говорит, Плохо, я говорю, что такое, блин да рядом дядя Андрюша Волков пытался петь всю ночь во сне, с одной стороны, а с другой стороны.. Дядя Саша Вихарев храпел так, что мешал петь дяде Андрюшу Волкову. А вот. а, слушайте, Андрей Волков, «Посвящение дочери». Да, дядя Андрюша Волков – это тот самый, который написал про разбросал кусы русы и березы. Вот. Ну, конечно, это «Посвящение дочери». Прямоем в грани стучи, Там, где меня нет, опадает листва. палатка в лесу стоит, Туманы там стелятся по утра, И небо румянет рассвет. Друзья ожидают меня где-то там, Там, где меня нет. Друзья ожидают меня где-то там, Слушай, парень, совет, махне до дела рукой, езжай туда к тебя где нет, И душу не беспокой, Но в том загвоздках таится вся, Что сколько не прожил бы лет. Куда бы ни шел и не ехал я, Есть место, где меня нет, Куда бы ни шел и не ехал я, есть место. В окно пробивается сон разгоняя ночной И тянет меня туда, где меня нет, в далёкой палатке лесной Дочь подойдет и попросит меня дать поскорее ответ Папа, а что там в других краях там, где меня нет? Папа, а что там в других краях там? Там, где тебя нет, шумит вода, прибоем в границ стучи, Там, где тебя нет, опадает листва, палатка в лесу стоит. Туманы там стеются по утрам, и небо румянет восход. Друзья ожидают меня где-то там, там, где тебя нет. Друзья ожидают меня где-то там. А, я понял одну замечательную мысль. Что такое старость? А, не так давно, я с грустью об этом говорю, не так давно, мне в метро уступили место. <свес> Спасибо. <свес> <свес> Оля, тебе в метро место уступают? А, господи, <свес> в метро, Оля и метро. <свес> <свес> <свес> что такое старость? Я не слышал, что он сказал. <свес> А, да, а еще, слушайте, а, вы понимаете, да, что сентиментальность начинается, когда вот уже, когда, когда тебе уже за. Вот, а, следующая м -м, прекрасная да, песня. А, у меня не так давно тоже ассоциируется с моей дочерью. Вот, ну, во-первых, потому что там фигурирует имя Маруса. Вот. А с недавнего времени у меня дочь переехала в провинциальный городок. За это выпить. А, в провинциальный городок а, живет там себе преспокойненько. Я думаю, скоро будет, Оля, спасибо. Скоро будет разводить кур, гусей и так далее. Вот. И в этой песне тоже речь идет о неком провинциальном городке. Поэтому, соответственно, это еще одно посвящение дочери. Но, кстати, с этим городком у меня связан целый пласт моей жизни, очень прекрасный пласт. Итак. А можно это сразу будет одно посвящение моей дочери? Потому что моя дочь тоже в зале. Подожди, она тоже живет в провинциальном городке? Это И выращивается. Олеся, тебе тоже, хорошо. А если мне память не изменяет, это стихи Николая Заболоцкого. Музыка Красновского. Красновский. Отлично. Еще не старый. Целый день стирает прачка, он успособ. Ковылья, чтобы глаза мои на свете Побольше мне глядели. И тухи, да глухи эти, оборвивши А и на Господи Иисусе. Я не вижу, Андрюша подошел или нет? О, Андрюха, привет! Сына собственного не заметил. Слушайте, друзья, я когда эту песню пел в качестве колыбельной своему маленькому сыну, вот, и я очень рад, что вот тот несмышленый юнга Наконец-то стал зрелым капитаном Владимир Лансберг Не быть тобой еще полчаса Потом века суетной возни Возни Возьми мои паруса весь мой такие позимаш шторма расшивали лбы наш под всю палубу пробегаа Ты, Юнга, хорошим был, Теперь ты сам, капитан. Я злился верность к свою, Другому верность свою влача. Я скоро что-нибудь Сварю, не бойся, не сгоряча. Кила Я должен выпить? Я потому и просила тебя посвятить и моей дочери, что сейчас будет песня, посвященная сыновьям. Кто не знает, их уволят двое. В смысле сыновей? Да. Сыновей. Ну, я подумала всем сыновьям, не только моим. Раз уж для дочери мне не заготовлена песня. А моей было мало? Я ну, что-то я слова не, не, не, не расслышала. Целый день стирает брать. Да, да, да. Я подумала, я поторопилась. Йома, подскажи мне. Ля минор. Я не помню, кто я это сочинил. Я не помню, кто это сочинил. Это звучит прекрасно, на весь Если в этом был вопрос. Слова Михаила Иса, Иса... Исаковского, музыка Блантера. Был вот такой. Да. Вот, да. <смех> Месяц над нашей крышей светит, вечер стоит у двора, маленький птичка и маленьким детям спать наступила пора. нашей дружной команде а, буквально на днях вышла такая предпремьера, еще не совсем премьера, наверное, осенью будет уже настоящая взрослая премьера детского кино, которое на удивление получилось а, очень теплым, очень добрым, хорошим, смешным, а, хотя снято это буквально было, ну, не то чтобы дилетантами, команда там профессионалов и прекрасные артисты, а, но это был дебют. И так, такие съемки были, ну вот практически была импровизация. Мы все не ожидали и с ужасом замирали, ждали эту предпремьеру. Так вот так получилось, что режиссер этого фильма, она была на одном из моих концертов, и она искала... Песни, там часть песен были написаны к этой картине, а часть песен она хотела взять такие итальянские, э, такое немножко вот, э, что-то такое, ну не по но что-то такое, легкое итальянское, такое морское немножко. И поскольку это все запретили, она мне звонит и говорит, Оля, а есть что-то вот из своего репертуара, но ну, что-то такое вот доброе про семью? И я, конечно, вспомнила Ивашенко Васильева. Э, и, в общем, оказалось так, что эти песни вошли в фильм. И мы с Димой записывали, в общем, для нашего кино, записывали на мозг фильмик, как, э, мы... как взрослый, эти песни. это привычно, а да. я-то как взрослый. Да, да, он так волновался. Погнали, на безжизненно. И когда лечу по небу, И когда иду к ко одному, я все время вспоминаю неотвезчивость. и неистовых затей Каждый раз, когда погода Начинает раздражать Я мечтаю оторваться Мы сейчас приглашу на сцену Алину Ульяненкову, которая нам сейчас поможет в следующей песне. Алина, мы тебя не видим. Еще один прекрасный музыкант наш. Давайте ее встретим. Алина. Мама и на небе. Это, Это мебель Алина на <смех> Береги скрипку. Это будет еще одна песня Иващенко и Васильева и темы «Моя семья» Из тема «Моя семья» Которую мы знаем тоже, тоже по-моему, тысячу лет Но мы ни разу ее тоже не пели вместе Мы даже ни разу не репетировали? один раз Но ты всегда говоришь, что репетирует тот, кто играть не умеет Я молчу про тех, кто петь не умеет Ну сейчас мы будем видеть об этом Логично, я об этом просто не подумал ну, Нам ну, уже не, не страшно В общем-то да Друзья мои, у кого есть вино, наливайте Вот это, это считайте, что это тост под эту песню можно по глоточку вина. То рыдает, то хохочет, То на кухню к нам тайком Просочится, где хочет, Притворяя сквозь динько. Снег упал на всю округ, Снег упал на всю вокруг, С окном темным темно. Мы не глядя друг на друга, И ушибучие бьемо. А вина доход на плакан, Наши вечные зарплаты, Наши динькие Наши дети наша руга, Это было так давно, Мы не глядя друг на друга, Елши мой.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 Слегка подвыпившим отросом, С огромной трубкой в орду, Крича в бою осипшим басом, На бордаж орлы вперед, И быть огромным, одноглазым и даже Раненым в живот, как он мечтал, Из океана вернулся на родной печал, Веселый, раненые пьяный, О, боже мой, как он мечтал, в Портовом, кабаке, ревьеровом, Я тех, где мечтут души, Крича, не а ну, скрипач, Кали, разыграй мне, что это для души? не будет стоять под душой Ему ж это все безразлично Что внучик скрипач в ресторане Он по вечерам достает инструмент И мучает скрипку, и всем хорошо Ему ж это все безразлично Ведь он далеко в океане Среди акул и альбатрозов Мечтал стоять он на борту Слегка легкопаду выпившим отрос, С огромной трубкой в борту, Кричал в бою осипшим басом, «На борода орлы, вперед, И быть огромным, однако глазом и даже Раненым в живот, как он мечтал Из океана вернуться на родной причал Веселые раненые, пьяные. О, боже мой, как он мечтал бортом, Кабакерем ер, где Теши, умереть, кричать, о ну, Крепач, колер, давай, играй, Я буду петь! Он спел бы под скрипку, под скрип старых мачт, Провозму на злую собаку. А маленький злой одинокий скрипач играл бы на скрипке, в разных в разных, разных ампланах этой сцене Нет, я, я хотела вообще то продолжить тему скрипки а, Я прости. хотела продолжить тему скрипки но а, я, я тоже я... хотел продолжить завязать скрипья. тему семьи И Продолжить тему скрипки Но скрипки эту песню хочу посвятить я своим педагогам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 Одна из моих любимых песен Лен, Лены, она еще совсем юная, но она уже замечательный автор, практически уже классик. Mm -hmm. Да, я же не... не, не, не. Однозначно. <laughs> уже классик авторской песни. <плес> Скрипка. Лена Жилина. Ага, Лена Жилина. Я знаю, что Лена Жилина ставит сюда капу. Я да, пожалуйста, виден. сыграй. Я видел, как она да, играет. Да-да-да, как я на них быстрока. Я вам скрипка, вы мне мастер, по-другому не хочу. Это только ваши власти. Прислонять меня к плечу, но однажды спрятав руки за спиной, вы на тягостные муки, вы на собственные звуки обрекли рассудок мой. Я играю самовольно, отхожу от образца, но как тяжко, но как боль.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 Если скажет, не причастен, Не поверю, скрипачу, я вам скрипка, вы мне мастер, я вам скрипка, вы мне мастер. the kids. Зор проникают, дышит просторно. Я не владею морским, деревенским, спортивным. Мой кругозор остается почти примитивный, Только мое и твое сокровенное тело, что на земля с человечеством вечно летела. Только воздух и суши, и море, только надежды и страхи в моем кругозоре, мой кругозор проникает и дышит просто. Только рождение и смерть, только земля. мои коллеги, и, наверное, они со мной согласятся, что все-таки, вы знаете, счастье педагогов, в том числе, это в успехе его учеников. Я сейчас хочу на сцену пригласить своих учеников. И пока они выходят, пока они выходят а, несколько лет назад у меня с друзьями было потрясающее путешествие. А, мы ездили в Беларусь, и у меня была мечта оказаться в музее Марка Шакала. И мы специально маршрут построили, так, чтобы оказаться в Битевске. А, вот в моей жизни за последние не так много лет было ровно два потрясения. В музее Ван Гога в Амстердаме и вот в Витебске а, в музее Марка Шагала. И я очень благодарен девчонкам, что они позволяют мне вот, воплощать благодаря им свои мечты. Okay. А вот Лена Жилина, кстати. Лена Жилина. Роберт Рождественского, музыка Виктора Берковского. Субтитры вместе со своими учениками — это счастье. Вот. Сейчас будет две песни абсолютно счастливого человека. А, Висбор Берковский, Никитин. Песня, в общем-то, а... по событию.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 Дома как баркацы на приколе стоят, Что же мне еще надо, Да, пожалуй, хватит? Лишь бы старенький дизель без отказно служил, Лишь бы руки устали от полуночной бахты. Чтоб почувствовать снова, Чтоб пока что ты жив. Чтоб почувствовать снова, Чтоб пока что ты жив. Лишь бы я возвращался знаменитый и старый, Лишь бы доски причала Проходя прогибал. Старый товарищ От работы усталый С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал, С молчаливой улыбкой Руку мне пожевал. Подарки не к там, пробежу. Не подарите дарите мне мед, Подарите мне море. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Подумать, когда сбудется день и ночь, Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно, Тогда мы пробьемся сквозь полчища дучь, И через все ветра И вот старый дом открывает наш ключ, Бывавший в другие мирах.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 Изъев из груди Мы вам улыбнемся Мы скажем, что все позади Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного. Пойдут дальше, чем мы с тобой. А нам оставаться по-прежнему тут, что ж, отремел наш бой. Но если покажется, путь не везуч, и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, пытавший в других мирах. Не вместе. Когда мы вернемся разлуку, изъяв из груди, Мы вам улыбнемся, Мы скажем, что все позади, И блядь ли удастся нам снова достичь рубежа неземного, Который достигался Тогда в молодые годы.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 ¡Aplausos!